Всем привет, вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня у нас видео, которое называется «Я и сестра на рынке». Давайте начинать. У -у -у. Сестра, давай. Хорошо, хорошо, едем. Все, э, тормози. Приехали. Так, давай, выходи. Чур, я первый, я тебе должна экскурсию провести. Ну, сестра, я тебе... Старше. И ты мне обещала? Да. Нам родители дали 10 тысяч, тебе 5 и мне 5. Так что, может, я котенка куплю? Да, мама сказала, никаких покупок, странных вещей. А котенка, наверное, можно. А представлю, что она тебе будет, если нет. Пойдем. Я тебе старше, во-первых, на неделю она меня старше. Пойдем. Здравствуйте, здравствуйте. А, здрасте. здравствуйте, здравствуйте. Ой, здравствуйте, А вы может, вы можете у нас приобрести очень хорошие вещи: новогоднюю елочку, пони, украшения к елочке, котенка живого миленького и зайчишку. Конечно, бантики очень милые из собственной кожи тела и очки. Они солнце отталкивающие и в воде не промокают. М -м -м, хорошая функция. Кстати, девочки, если хотите, можете взять вот от этих моих. Котята? Они у меня воспитанные. Могут тут сидеть вот. А, хорошо. Можете взять себе. А, спасибо, я возьму. Так, ну, себе вещичек. Я куплю себе котенка. Сколько он стоит? Тысячу? Тысячу? Котенок? Нет, давайте уж э, подешевле. Ну ладно, вам 500, девушка. Если вы хотите. Хорошо. Иди ко мне, Лава. А можно еще бантик у вас приобрести? Ой, бантики. 150 рублей. Я вот этот беру и этот. Да, так, с вас 300 рублей. А, а, наверное, восемьсот рублей с вас. Держите. Спасибо за покупка А вы дам, что будете покупать? пойдем. А я вас... <coughs> а сколько вот это прикольные очки стоит? 150. Я беру очки. Потом я хочу взять вот эти украшения все. А, все украшения, вот вместе, они стоят 100 рублей. Ну, вообще-то они стоят по 50 каждое. Так что, нет, не по 50, а... Ну, не важно. Короче, все они вместе стоят 100 рублей. Берите вот за 100 рублей. А, да. Так, 100 рублей это 250. Вот эти украшения. Ну и бантик. Вот нет. Вот поняшу. Поняшу, оно стоит 5000. Нет, я не беру, а, У вас же была акция. Уже акция закончилась. Ладно, я возьму вот этот бантик. Он тоже 150. И с вас секундочку. 150. 400 рублей. Вот, держите. Спасибо. Заходите к нам еще. Да, спасибо. Господи, что в этом магазине так дорого пони стоит, а? Я не знаю, но котенок, и чаловашка. Чаловашка-мордашка, да? Ну, не мордашка, а мордочка. Да, спасибо. Да, до свидания, заходите еще. Здравствуйте. Здрасте. А вас можно купить а, сумочку... Сейчас я посмотрю, как называется. Мама дала списочек. А, ободок 6-1. О, у нас вот он, есть цвета красного. Ага. Ой, прочтите вот это. А, и сумочка... Паучок-таракашка. Да, паучок-таракашка у нас есть одна в наличии. Это очень редкая сумка. Вот эта, да? Да, вот эту можно. И папочку жучок-таракашка. Вот, и папочка-жучок-таракашка, все. А мне, пожалуйста, вот этот ободок. Вот эту подушечку. И м -м, будьте мне тогда добры, вот эти очки. Хорошо. Это все по 150 стоит, кстати. Круто, так, это будет 450 рублей. Да, вот держите 450. А, спасибо. Положите все в корзинку, куда у вас там? Папочку с собой кс. Иди сюда. Мне. Так, с вас тоже 450. А, нет, не 450. А, секундочку, с вас... А... Сколько что -то? А, 550 держите. У меня так мало денег осталось. А сколько? Я не помню. Угу. Так, спасибо, несем, Блин, как у меня много. Нас уже потом будем распределять, у кого что. Да, пойдем быстрее. Да, идем, идем. Так, а можно у вас купить мне пони Селестию? Конечно, пик, 500 рублей. И луну, пик, 100 рублей. А мне, пожалуйста, радите пробить и это. Хорошо, 150 рублей. Держите. Спасибо за покупку, заходите нам сюда. Спасибо. Спасибо. О, пойдем. Господи, как у нас все много. Пойдем. Всем пока. Вы были на телеканале Тыковка Тв. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите видео и комментируйте их. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. пока.